Доброго времени суток. Сегодня я хотела бы записать небольшое видео для новичков, а может быть и не только для новичков, где взять свои реферальные ссылки для того, чтобы мы могли без опаски, что клиенту идет к другому консультанту или он идет на официальный сайт, если мы ему просто дадим да, каталог Faberlic, сайта Faberlic, по ссылке сайта Faberlic. И ссылочка для правильная ссылка для регистрации. Значит, для этого мы заходим в свой личный кабинет по логину-паролю, да. Новички знают, что этот логин и пароль приходит в сообщение и на электронную почту. Вот, кабинет уже подтвержденный, номер телефончика подтвержденный. Значит, вот мы заходим, наводим на фамилию переходим не в «Мои заказы», а в «Личный кабинет». Вот. И сейчас выйдет меню. Значит, вот это меню, да, регистрация, мой счет. Кстати, регистрация – очень важный а, раздел, где мы регистрируем а, под себя и либо в свою структуру, не обязательно под себя, там, второе, третье поколение новичков, да, для того, чтобы увеличивать товарооборот и получать от компании за товарооборот своей структуры. Вот. Здесь мы заходим в «Личные данные» для того, чтобы нам взять наши реферальные ссылки. У меня идут сообщения, видимо, да, ВКонтакте. Так, дальше мы переходим. Здесь мы видим регистрационные данные, контактные данные, да, все вот эти вот разделы. И нам сейчас нужен раздел «Настройки». Переходим в «Настройки» и мы видим… Вот такие три ссылки. Да? Первая ссылка для самостоятельной регистрации в мою структуру. Видите, вот то есть ссылки у всех свои реферальные, они отличаются только тем, что в середине а, указан номер регистрационный консультанта, да, консультанта лидера вот. И, в общем-то, а, а, вот эта ссылка именно по этому номеру, когда вы переходите по ней, а, то уже тогда... Если человек перейдет по этой ссылке, то он попадает как вроде бы на официальный сайт, да? То есть, ну, это не, не вроде бы на официальный сайт. Но сейчас просто вышла я, потому что я в кабинете, да? Сейчас покажу, как это будет все. Ну, я ее просто скопирую вот так вот и покажу вам. Если он переходит по этой ссылке, вот видите, вот здесь вот в серединке мой номер. У вас будет ваш номер. Он попадает вот... Вот на такую форму регистрации. Здесь уже он все заполняет, то есть он, по сути дела, перешел на сайт faberlic.com. Но идет ваша ссылка реферальная. Видите, вот я выделила поисковую строку браузера и вышел мой номер. Здесь он заполняет все. И обязательно, значит, обратите внимание на то, что. Номер нужно подтвердить, то есть если человек зарегистрировался, он заполнил имя, там, e-mail, мобильный телефон, населенный пункт, если он не подтвердил свой номер телефона, а потом он немножко подумал и еще пошел зарегистрировался по какой-то ссылке и подтвердил там свой номер телефона, то тогда получается этот человек будет в той структуре, где он подтвердил номер телефона, это очень важно. То есть обратите, пожалуйста, на это внимание. И поэтому, когда человек у вас зарегистрировался, вы его просите ввести сразу же код подтверждения. То есть спросите, вам пришел код подтверждения, да? Ну Человек говорит, да, ну пришел код подтверждения, и нужно подтвердить телефон. Так, значит, я немножко здесь отвлеклась, да, но просто это важные моменты, которые вы должны знать. Значит, вот переходим мы опять в личные данные. То есть вы поняли, да, что переходим в личные данные, настройки попадаем вот, вот в эти вот, собственно говоря, настройки. Значит, сейчас я говорила про первую самую ссылку. Ссылка называется для самостоятельной регистрации в мою структуру. Значит, для регистрации мы берем именно эту ссылку. Есть еще одна ссылка для самостоятельной регистрации. Она называется в Мою структуру через новую форму. Здесь человек переходит через соцсети, и у него происходит регистрация. Я ей не рекомендую пользоваться, потому что я ее тестировала лично, я свою ссылку ну, размещала, переходила по ней, и то, что я заполняла, то есть наставником была не я, а другие ну, консультанты, VIP, да, то есть это было распределение по ВИПам. VIP, VIP это те, кто делает 100 баллов личного объема, и компания уже на этой основе дает Распределение. Поэтому вот этой ссылкой, вот будьте с ней очень аккуратные, ну я вот ей просто не пользуюсь. Так, и реферальная ссылка на сайт. Ну вот это ссылочка, которая очень хорошо работает, все. То есть она нам для чего нужна? Вы заходите по этой ссылке, вернее, вы даже можете не то что заходить по этой ссылке, вы ее просто давайте, и человек на каталог, вот он внизу, Пашу перешел по ссылке и открыл «Посмотреть каталог». Так, можете уже давать готовую вот эту вот, да, вот такую фаберлик каталог, спонсор number ну и ваш будет уже здесь номер вот, значит, если человек полистает каталог, да и он потом вдруг решит, скажет да елки-палки, я сейчас зарегистрируюсь чем мне эти покупки по каталогу с такой переплатой 20% и он заходит тогда Вверху у него есть, я сейчас выйду просто из своего кабинета, чтобы было понятно. Да, вот я вышла, и вот он подлистал каталог, и вдруг он вверху увидел регистрацию. Нажал сюда, вот, и он увидел, что есть регистрация, ему предлагают и подарок, там, и скидки, там, и все-все-все. И бизнес можно начать онлайн и так далее. И он начинает с каталога уже регистрироваться сюда. Но если он зарегистрируется и вы дали ссылку на каталог, свою реферальную, то человек попадет к вам. Понимаете? Поэтому вот ссылками на каталог, пожалуйста, тоже будьте аккуратны, давайте только свою реферальную ссылку на каталог. То есть, я надеюсь, вы поняли, да, как, как ее найти. Ну, собственно говоря, искать не надо. То есть, вот... Даже находясь в своем личном кабинете, не переходя по той ссылке, которая есть в личных данных настройках, если вы перейдете из личного кабинета вниз «Полистать каталог», то вы видите, что когда вы выделите ее вот здесь, что это будет реферальная ссылочка с вашим регистрационным номером. Вот, поэтому да, компания сделала вот буквально в последнее время, что все ссылки реферальные, но не лишнее их проверить перед тем, как вы отправляете своим клиентам. Ну, на этом у меня все. Всем пока. Всем хороших приростов, товарооборота, всем больших структур. С вами была Лариса Архипенко. Всем хорошего дня.